Ты что, датуировку взмывала? На бежим не Я потому что я не могу уволить. Погано, трошки выше. Они А, ты только вырабатываешь ее? Я это все набил за годину. Тепі не Оу, ты очень юмористична. Да. Як тебе справа? Мне просто двое фигурное понравилось. Думалось с ней, мы вместе и проводим на каждый час. Да. Ты, звичайно, вели правда? да раз. Ну, чё нет? А <laughs> Микола. Просто странный чувачок, який гуляет. Тебе это Марьяна? Я. я... Яна. Привет, Яна. Привет, Микола. А где Яна. Ты Сидеться и приезжать домой. Что дома делать, Диана? Почевать. Почевать? Ты где-то в районе Науковой да, живешь? Нет. Мы с тобой сусидом? Нет. Где-то недалеко? Ступ. Нет. Нет. Тебе куда ехать, Диана? В Я понял, что не гулять куда-то. Дай мне, ты вышла с работы? Нет. Нет. Ты на русский говоришь, да? Я просто очень люблю русский. О, давай на русский. Тебе приятно будет, и мне приятно. Почекай. Эй, мужик, запишись ко мне на консультацию. Ссылка в описании. И я тебя на пикап тренинге онлайн, либо живом, научу знакомиться и соблазнять. Ты ставишь цель, я тебе даю результат. Понравился ролик, приятного просмотра. Пиши комментарий и ставь лайк. Обнял твой коуч. Я же на не куда погулять. Пока.